мире Продолжаем развиваться, продолжаем копить денежки для того, чтобы хоть как-то нормально и комфортно здесь сосуществовать. Я так понимаю, что довольно наблюдательные зрители уже заметили, что у нас новый сезон выживания. Это зима, да. Наступил, ребятки, зима. Нам необходимо подумать о пропитании, как же нам все-таки прожить эту самую а, зиму Конечно же, едой я уже запасся, у меня тут в ящичке имеется еда, кстати, наверное, нам надо поесть Да, я вижу, что у меня голод на а, истощающем таком уровне Давайте попробуем, посмотрим, что у нас есть Жареное мясо, друзья, конечно же, в последнее время я питаюсь только им Давайте немножечко отведаем жареного мясца так, давайте примерно до сот, ближе к соточке подведем, я полностью никогда не, до, не доедаю, не доедаю я, друзья, в Medieval Dynasty, бывает и такое, но это, ребят, я делаю специально, чтобы лишний кусок мяса не скушать, а все было б строго под расчет, под счет. Так, ну что ж, остатки мы оставляем, жареное мясо нам пригодится. Так, смотрим дальше. Я так понимаю, как мы видим, у нас глава 5. большая игра. Она в основном основана на охоте. Для охоты нам потребуется лук, нам потребуется, значит, охота на оленей, на волков, на кроликов, наверное, и на кабанов. Ну что ж, сейчас и будем потихонечку промышлять. А у нас, друзья, уже вечереет. Возможно, даже что-нибудь сегодня и продадим. Так, ну что ж. Вот так вот у нас, ребятки, выглядит зимний... Биом, теперь так его назовем. Да, смотрите, все деревья просто-напросто покрыты снегом. Везде, ребятки, сугробы. Просто никаких вокруг нас никаких вокруг нас ингредиентов, ребят, нет. Все у нас замерзло, все под слоем льда. А Давайте, ребят, я вам коротко расскажу, что у меня мне удалось построить. Это мой главный дом, в котором я живу. Вот он находится у нас перед вами. Мы в первой серии его построили вместе. Также у меня теперь имеется вот такой вот: а, а, как его назвать-то можно? Мастерская, скорее всего. Это, да, у нас, да, верстак. Ремесло. Здесь мы можем творить какие-нибудь каменные инструменты и даже можем производить теперь а, луки. Имеется сундучок у нас с определенными ресурсами, которые я а, накапливаю. Это значит здание номер раз. Второе здание это домик охотника. Но по... охотничий домик, да. да. А, тут, кстати, подписано же. А, ну тут двери нет. Тут, кстати, ребят, все подписано. Это у нас домик охотника, добро пожаловать. Но здесь я что-то не понял. Здесь какой-то верстак для охотничьего домика есть. Здесь можно также изготавливать Луки. А, ну, я прикол, ребят, пока что не понял этого домика, потому что луки я могу изготавливать и здесь в мастерской. Вот она у меня здесь имеется, такой же здесь верстак а, ремесленный, на котором я также могу им спокойненько делать а, луки. Далее у меня более серьезная построечка. это у меня так называемый а, сарай как говорится, для складирования фермерских каких-то ресурсов. Здесь мы можем, значит, обмолоть, я так понимаю, зерно. так вот А, тут, тут мы можем сделать муку из зерна. Здесь мы можем, значит, обмолоть зерна пшеницы, чтобы получить, наверное, какие-нибудь семена или что-то в этом роде. Ой, как темно-то у нас стало. Здесь у нас тоже верстак. Ну тут уже, ребят, специфичный верстак Здесь у нас изготовление, здесь будем Заниматься изготовлением кормов для животных Удобрения будем делать И так далее, и сундучок, собственно На 100 килограмм у нас тоже имеется Так, идем дальше, да, у нас уже темнеет Не очень хорошо, наверное, сейчас будет видно Построил я себе здесь еще несколько полей Вот это поле у меня пока что, как говорится Под парами, я его не засеивал Ничего с ними делал, а вот тут я уже Пару грядочек подзасеял Морковочкой, надеюсь, она у нас к лету К следующему прорастет, их Хотя бы что-то мы уже начнем а, кушать. А то с голодом тут, друзья, довольно-таки серьезные а, проблемы. Зимой, когда мы ходим, никаких лишних мы здесь а, ингредиентов не найдем. Все к чертовой бабушке позамерзало. Вот смотрите, я немножко прокачал у себя в навыках а, способности кое-какие по обнаружению, да, всяких штуковин. Но, как видите, не видно здесь ни хренашечки. Так, ну что ж, я так понимаю, нам сейчас лучше всего, надо будет лучше всего, а, что мы можем придумать сейчас, это, наверное, поспать а, до утра для того, чтобы у нас все было видно, черт возьми, не будем, не будем же мы в потемках шастать, да так и зима быстрее пройдет, если будем спать, друзья, да, давайте ляжем спать, иначе все мясо съедим к чертям собачьим, так, давайте сначала выпьем водички, так, водички, папея родной, ноги, главное, не замочи, а то отморозишь, блин, не хватало еще ангину подцепить к утру, так, значит по водички отлично, у нас значит обезвожение устранено осталось только помыться, побриться как говорится и на следующий день идти на охоту, ну этим мы займемся конечно же на следующий день, так смотрим есть ли у нас какие-нибудь куски мяса, которые можно поджарить о, да что ж я что ж я жду-то у меня уже навыки умения подоспели надо бы срочно распределить очки талантов, так знание и выживание чувство выживания у меня прокачано обнаружение грибов, перьев, трав в режиме инспектора грибов, но ну, это в принципе я уже изучил, а, но ну, тут больше и не прокачивается, как я погляжу, так что ребят, мы разовьем, давайте посмотрим крепкий как дуб, на 10% больше здоровья это, я думаю, не особо важно на 10% медленной траты еды и воды, выживание, о, рыбак на один плюс на 1 лимит рыболовной сети, а, понял Танцы на воде. На 10% быстрее передвижение в воде. То есть это я буду быстрее плавать. Так, а что же железная печень? На 15% устойчивость к отравлению и нечувствительной разработке. Следующий уровень. Термостойкость на 2 градуса а, лучше. Что ж, ребятки, мне а, прокачать-то я даже не знаю. Давайте посмотрим. А, выживание. На 10% медленнее трата еды и воды. Может быть, вот это мне прокачать? Давайте, ребятки, качнем, потому что будем больше экономить еды, как говорится, и воды... Будем больше а, зарабатывать Да, ребятки, давайте разовьем немножко вот это вот а, Выживание, причем следующий уровень Уже на 20% медленнее, да Я думаю, что я сделал правильный выбор Надеюсь, это мне определенно поможет Так, ребятки, все, ложимся спать Надо бы отдохнуть нам до следующего утра Да здравствует утро Интересно, в окно могу я вылезти? Нет, нет, в окно мне игра не позволяет вылезти А так, конечно же, хотелось бы, чтобы сократить путь к моим посевам В котелке я могу готовить еду Но пока у меня компонентов необходимых для этого нет Ой-ой-ой, какое же чудесное морозное утро В игрушке под названием Medieval Dynasty Как же я обожаю, ребятки, этот графоний Здесь как-то все сделано так, так, так и реалистично Реалистично, да, а-ля а реализмус везде у нас на каждом шагу, куда а, не плюнь. Так, ну что, чем займемся? Нам нужен а, лук. Из чего делается лук? Давайте, ребят, посмотрим. Все-таки поподробнее надо знать такие вещи. Так, из чего уже делается у нас лук? А, и сделается из бревна и из льняной нити. Так, ну вот льняную нить я вроде бы видел где-то, да? Я думаю, что если я сделаю лук, это будет гораздо лучше, Гораздо лучше мы будем охотиться. А сколько, интересно, стрелы для лука-то стоит? Мы ее не посмотрели, давайте глянем. Так, какие-то разновидности луков тут всякие у нас. И вот, пожалуйста, ребятки, стопка из 50 каменных стрел. Веток 10, камня 5 и 50 перьев! Нихрена! А сколько у меня, кстати, есть? Давайте глянем в сундучке. Сколько у меня на данный момент? 11? Офигеть! Это надо сколько же деревьев-то мне загубить? Так, давайте, ребят, попробуем тогда. Так, а что я так много таскаю всего? Почему 18 килограмм у меня... В кармане. А, я камней кучу набрал. Давайте, ребятки, складируем лишнее вот сюда вот, в сундучок. Да, не люблю с собой я таскать лишнее, да. Пускай это лучше у нас полежит здесь аккуратненько в сундучке. А мы пойдем, ребят, с вами прогуляемся в места не столь, не столь далекие. Так, у меня здесь где-то стоит ловушка для кроликов. Интересно, кролики зимой водятся или они все взрываются а, куда-нибудь в норы? Сейчас посмотрим. Кролик, ты... Ах, смотрите, ребят, закрыта ловушка. Закрыта, стало быть, кролики у нас зимой тоже имеется Ловушечку мы сломали, потому что уже ресурсы ее на исходе. Я думаю, стоит еще одну поставить, почему бы и нет. А что нужно для создания ловушки? Давайте посмотрим. Так, она у нас вроде бы в выживании или нет? По-моему, нет. А, -а, а, подождите, надо вот сюда в другое зайти нет, не туда, а, да, совершенно верно Вот ловушечки и вот ловушка для кроликов Нужно всего лишь 10 а, веток С ветками, думаю, проблем быть не должно Почему, ребятки, ловушечка должна быть? Да потому что просто это у нас дополнительный бонус а, по ресурсам Поэтому я считаю, что она все-таки имеет место а, быть Давайте сейчас соберем необходимое количество веточек Сколько у меня, 10-то уже есть или нет? Давайте глянем сейчас Так, ты набрал 10 штук-то или нет? Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим Так, ловушечки на кроликов Да, можно поставить ловушку а, для кроликов а Пускай она у нас пока что будет в лесу вот это вот. Кстати, деревья. А, блин, почему я деревья все срубаю? Надо парочку оставить, чтобы на них разместить ловушки а, для птиц. Соответственно, а, вот здесь вот мы разместим тогда нашу с вами ловушечку а, для кроликов. та друзья, есть ловушечка для кроликов. Я надеюсь, какой-нибудь кролик пожирнее у нас поймается, пока мы будем сейчас по лесу ходить. Ну, а мы давайте потихонечку займемся рубкой леса. Так, где наш топор? Эх, и наточил я свой топор головешек. Так, это не топор. Это лопата? Ты что, родной? Попутал совсем топор с лопатой. Так, давайте, ребят, срубим пару деревьев. Сейчас мое суперчуткое... Ай-яй-яй-яй-яй! Только хотел сказать про свои супер чуткие чувства. И у меня тут же сломался топор. Так, пара камней нам, нам точно сейчас не повредит. Где же их найти-то? Ну, в лесу, по идее, должно быть много камней. Кстати, зимой камни искать, мне кажется, гораздо лучше. Потому что летом... Ну, хоть они, хоть они не такие видимые, но все равно их лучше, мне кажется, видно, чем летом. Летом ты реально заколебешься, они в траве, и очень сложно их найти. А зимой хотя бы видно, как они у нас немножечко выступают наружу. Так ветка пригодится. Продолжаем, ребятки. Заби занимаемся собирательством. А Игрушечка Medieval Dynasty, она и рассчитана на то, чтобы нам а, спокойно играть, фармить, ребят, ресурсы, охотиться на животных. А, собственно, из тех ресурсов, которые мы получим, да, при... Добывание мы... Ох, кабаны бегают! Кабаны, друзья, нужно быть на стороже, потому что кабаны у нас ребята серьезные, они любят сами атаковать, они не любят стоять в сторонке, но мы не будем, ребят, отвлекаться от наших... Кабаны подходят слишком близко! Пришло время научить их уму-разуму, они у меня, ребят, кстати, в списках тоже есть. Так, ну что, получится у меня завалить кабана с одного удара или же нет? Или придется две стрелы потратить? Смотрите, как он далеко побежал. Что-то я смотрю у нас... Ой-ой-ой, кролик, я тебя... Ты меня напугал, слушай, родной. Он меня, ребят, реально напугал. Я думаю, что за привидение спустилось с небес и пытается меня одолеть. Так. Эти кабаны такие шумные, я вообще в шоке просто. Так, давайте, ребят, сделаем все-таки уже топорик. А где у нас топорик? Не хватает ничего-то. Камня не хватает у нас. Веток у нас не хватает и не хватает камня. Так, еще пара веток мне не, не помешает. И здесь где-то должны быть камни. Так, есть камушек один. Еще пара. И еще, ребят, ага, вот вижу. Хорошо, ребятки, камни мы набрали, и я теперь думаю, точно получится сделать каменный э, топор. Пока, ребятки, лучше, чем камни и дерево, я делать, к сожалению, не могу. С температурой у нас, у нас все в порядке, я одел какие-то э, какие две одежды, которые увеличивают, как говорится, э, тепло твое. Так, секундочку, где мой топор-то? Опять нужно назначать, я вроде назначал раньше. Так, давайте на троечку назначим топорик. Вот у нас топорик, и начинаем потихонечку рубить деревья. Это же она упала, оно же, да? Да, друзья, это и есть оно, это перья от птиц. Вот их как раз нам нужно 50 аж целых штук. Я так понимаю, если у нас будет ловушка для птиц, то мы, наверное, из ловушки будем перья получать, Они а просто-напросто, и нам не нужно будет рубить для этого специально деревья. Но пока что, ребят, я перья могу набрать только таким путем. Так и пенек, конечно же, выкорчевываем. Ой-ой-ой, сколько животных у нас там образовалось. Как то... Конечно, как только я поставил ловушку, сразу же вокруг нее стали плясать животные. До этого я приходил, никого вообще не было. И причем животные подходят очень близко к моему дому. Мы фармим, ребят, сейчас перья для того, чтобы иметь возможность сделать стрелы. Я так понимаю, и лен нам пригодится для создания льняных нитей. Так, выкапываем. Да, то есть можно, в принципе, этот лен выращивать, насколько я понимаю. И тогда мы точно не будем нуждаться э, в этих всех вещах. Так, интересно, сколько у нас сейчас... Э, сколько наш парень сейчас сможет унести? Мы уже загружены по максимуму. 31 килограмм? Нет, мы это все не унесем. Так, а где перья? С каждого дерева должно падать хотя бы одно пирог. Где перья? Не вижу. Неужели вы шутите? И, не, не, не с каждого дерева, короче говоря, падает у нас перья. Так, кролик, ты совсем уже, смотрю, страх потерял. Сейчас я тебе бомбану как раз в глаз. Иди сюда! Да что ж ты будешь делать топором? Нельзя что ли, кролика глушануть? Нет, не получается у меня топором глушануть кролика. Я так понимаю, кролика можно только копьем. Но он здесь реально такой аппетитный, так, рядышком прям бегает. Мне так и хочется его уже а, накернить. Так, ладненько, давайте мы отнесем сначала то, что у нас имеется, потому что я больше не понесу. Давайте куда-нибудь сейчас складируем все это дело. А, куда мы складируем наше наши дерево и камни? Ну, на наш склад, конечно же. Так, вот сюда вот. Давайте посмотрим, что мы забрали. Бревен 5 у меня. Вообще бревна можно, мне кажется, оставлять просто где-нибудь на улице. Не обязательно ими забивать сундуки, потому что иначе никаких сундуков вообще не хватит у нас так. Надо было знать, что сделать. Из бревна надо было сделать копье. Ну, короче, сейчас пойдем за очередной партией бревен и сделаем копье. Да, здесь, ребят, нужно очень много ресурсов собирать, подбирать все. Хоть оно и вроде бы появляется, да, с каждым сезоном заново. Но, тем не менее, ресурсов нам нужно дофига, чтобы сделать, так сказать, товар на продажу. А здесь экономика это, как говорится, все. Пока что из моих наблюдений, чем выше твои отношения с местными тем лучше будет с ними торговля. Но у меня с местными, ребятки, отношения пока что-то не клеится вообще никак. И поэтому... Ой, сколько перьев то у нас разлетелось. Бывает по два, кстати, пера выпадает. И их прям и их иногда видно прям даже невооруженным глазом, особенно зимой. Да, напомню, ребятки, у меня пока что отношения с местными не особо-то клеятся. До сих пор я не нашел себе жену для того, чтобы, как говорится, продолжать свой род и завести себе наследника. Пока что, ребят, у меня все сложно в этом плане, статус все сложно, можно спокойно поставить, да, не клеится, прихожу, болтаю вроде бы с людьми, но общий язык иногда не нахожу и мы быстренько расходимся, так, вот это дерево надо еще забрать. Я думаю, все в процессе, ребятки, будет. Так, ну что ж, это дерево забираем. Давайте не будем себя сильно перегружать. 31 килограмм. Еще одно бревно сможем унести. 33. Давайте все-таки сделаем сейчас копье. И мне уже не терпится поохотиться на кабанов. Да, когда, ребята, идете, ох... идете охотиться с копьями, мой такой, сказать, мини-совет. Лучше всего имейте при себе всегда два копья. Одно должно быть про запас. Потому что бывает часто так, что вы с одного удара кабана вынести не в состоянии. Так, где он? Мне кажется, здесь два кабана где-то шарятся, один где-то за деревом. Или мне только кажется. Так, ну что, кабанище, пришло твое время, ты стать моей, как говорится, наживочкой. Не хочет он, не хочет тут, ребятки, становиться нашей наживкой. Ага, вот, вот она, ребятки, лисица. Лисичка, лисичка, выйди на крылечко, на тебе, вочочка, не получилось, ребятки. Что ж такое-то, а? лисичка, помри то уже, две стрелы, два копья в лесу, куда делась леса? Лиса! Черт возьми, с моими копьями. Это что сейчас было? Разработчики, черт возьми, разработчикам надо определенно посмотреть этот видос и понять, в чем у них проблема. Кролик, иди отсюда, не мешай, я тут разбираюсь. Где моя добыча? Она просто провалилась сквозь землю. Я просто в шоке, друзья. Как такое может быть? Два копья, друзья, просто так у нас уходят в никуда. Ладно, мы, как говорится, люди не гордые. Мы сделаем еще парочку. Так, раз, и два. Да, ребят, надо охотиться, чтобы а, выжить. Я, вообще-то, пошел охотиться за а, кабанчиками, но тут эта лисица, черт бы ее подрала, Взяла и провалилась сквозь землю с моими, с моими суперскими новыми копьями. Как так-то? А, ладно. Кролик, ты, может быть, компенсируешь, а, вместо лисы что-нибудь мне хотя бы? Как он-то быстро, больно двигается? Или я сейчас попробую в него на скорости? На! Не попал. Или попал? Подождите-ка. Кролик, ты куда пошел? Он пошел смотреть, похоже, как там поживает мое копье. На, получай! Кролик? Какой резкий кролик, ребят, я все копья растерял уже. Все копья растерял, меня просто местные а, водят за нас, Так, где второе копье? Куда-то оно сюда улетело. Ну ладно, в общем-то, а, не суть. Пока что у меня деревья есть, давайте сделаем еще одно копье и уже наверняка пойдем охотиться. Хоть кого-то мы сегодня должны завалить или нет? Вот, ребят, кабанище. Вот она наша добыча. Подождите, мне так кажется, как будто, как будто меня уже где-то кто-то заметил. Совершенно верно. Вот этот кабанчик меня уже заприметил Промазал я, друзья, в него. Промазал кабана. Ой-ой-ой-ой, какой опасный тип. Так, где мое копье? Вот на мое копье. Забираем копье. И продолжаем, ребята, охотиться. Так, где кабанище, которого я ранил? Вот он. Он бежит уже на нас. Он пытается. Но у него ничего не получится. Ты, надеюсь, не будешь проваливаться, как-то лисица. Нет, этот кабан вроде себя адекватно ведет. Так, ну что ж, ребятки, мясо у нас есть. Охота у нас пошла. Почему-то меня не засчитывают в, в квестах этого кабанчика. Но там у нас четко, четко написано, что типа бир, это, это вроде медведь, я так понимаю, да? Что реально придется на медведя охотиться. Ну, придется, так будем охотиться. Так, еще один кабанчик. У меня только лишь одно копье, Ну нам нужно хотя бы два. Давайте посмотрим, получится. Да, надо сделать, ребятки, еще одно копье, потому что кабан, это вам, ребятки, не лисица. Ну, хотя, тут и на лисицу надо два копья. Так, ну что ж, кабанчик, куда ты побежал? Что-то вы зимой какие-то прям вообще агрессивные. Убегайте от меня просто-напросто по-быстрому. Так, это опять нас кролик здесь притаился. Кабанище. Ай-яй-яй-яй, промазал или нет, или попал? Опа, получай. Блин, по-моему, я два раза промазал. Я два раза промазал в этого кабана. Так, и где? Ой -ой, ой ой ой ой этот парень меня решил догнать. Хорошо, что у меня стамина на максимуме, я могу немножко от него отбежать. Да, ребятки, как-то не очень-то у нас ладится сегодня охота. Охотничий сезон в разгаре, но у братишки Скретчи он как-то не завязывается совсем. Так, давайте попробуем, ребятки, в него выстрелим один разочек. Надеюсь, сейчас-то мы тебе попадем в голову. На! Свалили кабана одной стрелой, но, по-моему, я в него уже одной попадал. Одним копьем. Пока что, ребят, мы охотимся чисто копьями. И копьями тоже можно, ребят, себе добыть немножечко места. Мясцо нам пригодится. Сейчас зима долгая. Ну, как она долгая? Еще остался, как говорится, один месяц. Да, сезон, ребят, быстро тут проходит. Тут вот этот вот один... Одна вот эта вот а, шкала. Вот вы видите, в верхнем углу экрана она находится. Вот это вот одна, как говорится, одно деление. Это один, один месяц целый. Я видел, что было три кабана. Где еще один? Вот он. Вот он где-то здесь шарится. Я так и знал. От меня не скроешься, родной. Так, блин, ну как быстро бежит-то за мной, а? Как же быстро этот кабан бежит за мной. Так, ну что, подходи, подходи уже, не боись. Я тебе ничего не сделал, только в глазик стрельну один раз, свалил на повал. Да, кстати, ребят, когда попадаешь в голову, я уже не раз замечал, вот прямо именно в голову, в лобешник, тогда у нас вроде бы как даже кабаны падают с одной стрелы. Обычно им нужно как минимум две. Мне подсказывают, что там нужно и на оленей поохотиться, и лук нам нужно сделать. Да, ну лук, как сделать, я знаю, нужно просто у мужика купить льняную вот эту веревочку, да, и уже потом скрафтить себе лук. Палки у меня найдутся. Так, давайте мы его расчленим. Та-дам, друзья, новый уровень мы получаем. Так, а может быть при расчленении падают у нас перья? Нет. С каких-то, кстати, деревьев падают перья, а с каких-то вообще ничего. Так, ладно, давайте эти бревна заберем. Бревна очень хороший строительный материал, у нас, они используются в основном для постройки домов Так, сколько у нас там? А, мы перегружены, надо бы нам что-то выкинуть одно а, Интересно, здесь вообще как-то а, отдельно растут заново деревья или нет, ребят? Это, это, это надо проверить, это я еще пока что не проверял Что-то упало, что-то упало Вот, ребят, мое супер чутье мне подсказывает, что вот они у нас, эти самые перья Это раз, и вот у нас еще одни перья, это два а еще, может быть, где-то упали перья. Смотрим. Нет, ребят, больше перьев я не вижу. Так, ну что ж, расчленяем. Но для начала я все-таки предпочту, наверное, улучшить наши навыки и умения. Что нам там добавилось? Одно очку талантов нам добавилось, значит, в ветку добычи. И мы, конечно же, наверное, его распределим вот сюда, в знание о добыче. Следующий уровень, плюс 3 больше очков от действия при а, добыче. Давайте, ребят, вот сюда вот мы это одно очко и, как говорится, запишем. Так, ну что ж, клен, мы тебя сейчас обработаем а, как следует, а потом уже как-нибудь придем и заберем, а, Предпочитаю бегать налегке. Если мы перегрузимся еще сильнее, то мы вообще будем ползти просто-напросто как черепашки, пока мы еще бежим. Точнее, не бежим, мы просто хотя бы можем идти сейчас нормально. Я, наверное, все-таки буду деревья относить на задний двор. У меня здесь есть задний двор. Блин, пролезть бы здесь сквозь эту щелочку. Протиснусь ли я? Бачком может как-нибудь... Ать! Ать! Бачком даже не получается протиснуться. Ну ладно. Пока что у нас с рабочими, ребятки, проблемы, да, у нас их нет. Так, давайте сделаем себе еще одно копье, все-таки у нас охота. А, с рабочими пока, ребят, проблемы, их, их просто-напросто у нас нет. Мы не, пока что на данный момент не заключили нормальных а, ни с кем отношений, да, уважение к нам так себе, и поэтому никто пока не хочет идти к нам а, работать. Поэтому приходится, ребятки, все пока что делать а, самому. Так, бревна, ребят, оставляем здесь, а, ветки я положу, естественно, туда. Туда, ну куда туда? Ну в сундук, куда же я их положу? Да, сундук в основном использую для вот этот вот, для хранения только каких-нибудь камней. Так, а строительный материал стараюсь держать наруже Так, ветки тоже сгружаем, а натуральную кожу мы тоже сгружаем, перья тоже мы сгружаем. У нас уже 16 перьев, но нужно-то 50. Охренеть просто, как же это дохрена, да если честно. Так, давайте посмотрим, у меня вроде что-то в технологиях еще было развито. Так, нужно глянуть. Возможно, нам получится сейчас сделать что-то интересное. Так, в технологии заходим, смотрим. Деревянный сарай, но мне нужен охотничий домик. Вот в охотничьем домике, вот здесь... Имеются, значит, следующие интересные пунктики, если мы выбираем. Это схемы, которые мы можем изучить. Здесь также имеется ловушка для птиц за 80 монет. Ну что, ребятки, давайте попробуем купим эту штуковину, эту ловушку для птиц. И посмотрим, доступна она будет сейчас нам или же а, нет. Это у нас охотничий домик один напоминаю. Но у меня он уже есть. Как сделать эту ловушку, я пока ума не приложу. Давайте попробуем тогда сделаем вот таким вот образом. Так, заходим вот сюда, ловушечки выбираем. И ловушка для птиц, друзья, есть такое дело. Давайте все-таки поставим. Я думаю, что она мне сейчас а, поможет. Мне нужны ветки в количестве двух штучек. Да, там что-то вообще мало надо веток нам. Возьмем 8, да. И камни, ребят, также нужны в количестве... Вообще, в небольшом, там, пять штучек возьмем, давайте, и попробуем уже сделать ловушку для птиц. Ну, они, так я так понимаю, ставятся вот на эти вот деревья. Да, давайте вот сюда сейчас одну разместим, если, конечно же, позволит нам это сделать. Так, ловушки для птиц. Нам, ребят, доступна только одна ловушка для птиц. Почему она не ставится? Почему не ставится ловушка для... Что-что пишут? Строительная площадка, площадка блокируется препятствием. Каким еще препятствием? Не понял я. Или, может быть, она в каком-то другом месте должна размещаться? Так, давайте тогда на другое дерево попробуем. Каким еще препятствием? А, -а, -а вон оно что. Почему-то на земле мы можем. Я думал, на деревьях можно ее размещать. Разве нет? Разве она не таким образом устанавливается, друзья? Не на деревьях? Подождите, вот тут вроде что-то было. Или это было не дерево? Может быть, как-то ее на сучок надо привязать? Не пойму. Не пойму. Но она, ребят, проще всего устанавливается на земле. Ну что ж, тогда поближе сделаем, что я могу сказать. Хотя, если я, ребят, сделаю поближе, то она будет потом мешаться просто-напросто мне. Так, здесь что он нам пишет? Рельеф слишком неровный. Вот, давайте, ребят, вот сюда разместим возле этого дерева, чтобы у меня был ориентир такой четкий, где у меня будет стоять ловушечка. Па-бам! Вот она, ловушечка, отлично, здесь, я так понимаю, мы теперь будем собирать а, перья, возможно, да, Ре деактивировать, не, ребятки, все, активировали мы ловушку а, для птиц и погнали а, дальше, потихонечку, ребятки, делаем, а, делаем, ребятки, осмысленные вложения а, в наше с вами развитие, ай-яй-яй-яй-яй, братишка, скорее, попей, иди водички, а то иначе тебя жажда замучает темными зимними ночами и вечерами и днями сейчас ребят пойдем к водоемчику да как видите поселился я неспроста возле водоемчика интересно где мой костер я тут когда поселился поставил где-то костер куда-то он уже давным-давно исчез так ладно попили ему водички кстати и поесть тоже ведь надо а Поесть, друзья, тоже надо. Пойдемте пожарим себе мясца. Мы тут добыли немножечко мясца. И я думаю, пришло время уже показать вам, как жарится здесь мясцо на костре. А жарится, ребятки, оно очень просто. Вот таким вот нехитрым э, способом. Просто подходим к костерку, прожариваем мясцо. А потом уже этим мясом мы и будем насыщаться. Итак, приготовили мы все мясо, давайте немножечко перекусим. Да, жареное, конечно же, мясо, это просто обалденное угощение. И все то, что мы сейчас собрали, я практически искушал, Так, остатки, конечно же, мы скидываем вот сюда, вот в наш сундук. Интересно, как долго здесь сможет храниться это мясо. Жареное мясо, смотрите, ребятки, кстати, состояние уменьшается со временем, то есть оно портится, я так понимаю, а может быть и вялится, или что-то с ним происходит, но то, которое я сейчас пожарил, оно состоянием 100, а то, которое у меня лежит давным-давно, оно уже с состоянием 75. Значит ли это то, что оно со временем станет отравленным? Это я, ребятки, пока что не знаю, остается только а, предполагать. Ну что ж, а мы идем дальше. Так, наша основная цель это сейчас рубить деревья. Вот те самые бревна, которые у нас... Так, секундочку, тут вроде бы пусто. Те самые бревна, которые мы сейчас везде здесь раскидаем, мы их потом как-нибудь подберем. Так, выкапываем. Предпочитаю, ребят, сразу я выкапывать пеньки чтобы у нас было чисто в лесу вокруг нашей, как говорится, деревушки, да, живем мы вот тут вот на берегу озера, местечко рядом вот с этой с центральной деревней, куда мы приходим, рядом, ребят, с Густовием мы живем, да, или Гастови она называется, да, вот тут мы и живем, так, надо, ребятки, посмотреть, можно вообще просто деревья срубать, по-моему, при срубании только у нас падают, падают эти самые перья, я могу ошибаться, так давайте расчленим его сначала, посмотрим, может быть и при этом тоже у нас перья появляются. Но нет, вижу, что ничего не появилось. Так следующее дерево, короче, ребят, у нас массовый а, лесоповал сейчас. Ну а тем временем у нас уже стемнело. Как вы видите, да, в округе уже становится прохладнее, и мы скоро, наверное, пойдем а, домой. Сколько-то у меня сегодня перьев получилось найти, да, мы уже поняли, что не с каждого дерева они падают. Падают по чуть-чуть, практически по одной штучке. А, мне прям не терпится проверить, как же справляется с этой задачей моя ловушка для птиц новая. Сейчас по пути обратно, мы, наверное, зайдем и посмотрим, поймалась у нас сегодня какая-нибудь птичка или же нет в нашу ловушечку. Продолжаем, ребятки, пока заниматься деревьями. Сколько-то я сейчас заберу... Так, хорошо. но ну, я, наверное, предпочту все-таки сейчас бегать в деревню, пока мы налегке. На обратном пути мы потом забежим сюда, заберем остатки. А в деревне, ребята, мы побежим сейчас для того, чтобы там выкупить у нас вот эту самую ниточку у мужичка, с помощью которой мы сможем сделать наш свой первый. Лук, я так понимаю, лен выращивать это еще немало времени пройдет, это мы как минимум сможем вырастить только в следующем году, наверное, ближе к осени. Я пока что, ребят, в сельском хозяйстве здесь не очень, но давайте посмотрим, где у нас семена льна. Пшеница, овсянка, рож, лен, друзья. Вот у нас лен. Это семя нельзя сажать в этом сезоне. Лен дорогое ценное зерно используется для изготовления ниток и материалов для одежды. Его можно сеять весной. Ага, то есть. Его можно сеять весной, написали. То есть весной мне лучше всего побеспокоиться о том, чтобы купить эти самые а, семена. Ну что ж, я так понимаю, что не стоит торопиться. Давайте посмотрим, насколько мы чисты. Что-то я, ребят, грязный, да? Мне кажется, люди ко мне сейчас будут относиться с презрением. Так, ну что, у тебя есть минутка, женщина? Приветствую тебя! Так, извини, мне сказала мама не, разго... не, не разговаривает с незнакомцами. А, это не совершеннолетний, ребенок еще, а ты к уже к нему при... пристаешь. А ну отстань от ребенка. Так, ладно, понял, принял, пошел дальше. Так, ну что ж, местные, приветствую вас. Здравствуйте, как у вас тут дела зимними вечерами обстоят? Рассказывайте. Я тут, например, набираю людей. Мог бы кого-нибудь вас пригласить из вас. А, я хочу тебе кое-что сказать, прекрасная леди извините, у вас недостаточно, я вас недостаточно хорошо знаю. Так, а что сделать, чтобы ты меня лучше узнал? Давайте попробуем. А, у нас сегодня хорошая погода, тебе не кажется? Так, минус 5 одобрений, ребятки, все хуже и хуже у нас обстоят дела а, с местными. Так, не получилось у нас с ней наладить контакт, подойдем к этому парнишке. Так, я вот точно помню, что вот этому парню, да, а, Соби Ебор его зовут, странное на самом деле имя, но, тем не менее, такое у нас имя вот этого парня. Так, ребят, ребят, я помню, что он на погоду всегда реагирует вроде бы хорошо. Ну что ж, давайте, ребят, с ним поболтаем. У нас 57 с ним одобрения. Как дела в последнее время? Как работа? Так, давайте, ребят, спросим просто, как дела? Привет, как дела? Ни хрена себе. Плюс 10 одобрения. Круто. Так, давайте, ребят, еще попробуем с ним поболтаем. Ну давайте, как дела? Я только что вернулся с работы. Так, если я думаю, еще раз задам этот вопрос, то это будет, наверное, глупо. Ну, давайте зададим. Плюс 10, еще бы, я просто в шоке, ребятки, 77. Ну что ж, неужели у нас сегодня получится нанять нашего первого работника? Ну что ж, давайте, ребятки, скажем, я создаю новое поселение и ищу хороших людей, желающих присоединиться ко мне. Смотрим, я бы с радостью присоединился к вам, но сначала мне понадобится дом. Возвращайся ко мне, когда у тебя там будет для меня место. В смысле... Я так понимаю, нужен просто-напросто такой же дом, как у меня, чтобы можно было заселить ко мне еще одного а, жителя. Я тебя понял, дружище, я так и сделаю. Так, ну что ж, я недавно увлекся охотой, есть советы? Плюс два. Отлично, ребят. мы продолжаем увеличивать с ним а, отношения. Так, отличненько, Давайте еще о чем-нибудь поболтаем. У нас сегодня хорошая погода, тебе не кажется? Так, еще плюс 5. Да, я знал, что этот парень обожает разговоры о погоде. В прошлый раз у меня также с ним получилось наладить общий а, язык. Так, ну что ж, давайте еще разочек попробуем. Нет, все, ребятки, у него нет времени, оно и правильно, иначе я его просто-напросто уже задолбал своими тупыми вопросами. Ну что ж, а мы, а мы ребятки, идем дальше. Попробуем а, воспользуемся и поднимем а, свои отношения вот с этими людьми. Приветствую тебя! Это у нас а, не хочет с нами разговаривать, женщина. Так. Так, 21.00 все-таки у нас Ты что-то, я смотрю, припозднился сегодня Так поздно, нехорошо к людям приставать Иди уже проспись, что ли, я не знаю И на следующее утро приходи А так бы, конечно, хотелось наладить отношения и с торгашами Которые у нас здесь живут неподалеку Я так понимаю, они уже все спят, все уже по домам Вот здесь, например, живут аж целых два торгаша Вы шутите? Так, секундочку а, Покажи свои товары, у тебя есть минутка? 91. Это та самая, ребятки, женщина из трактира. Давайте попробуем с ней повысим отношения. Так, что за день? Давайте попробуем первое. Как работа? Надеюсь, у тебя все в порядке. Так, плюс 12 одобрений. У нас, друзья, 100. Первый человек, с которым мы наладили отношения по максимуму. И вот ей как раз таки мы можем продавать а, с хорошей выгоды все свои а, товары. Так, деревянные копья. Так, давайте, давайте сейчас быстренько проверим. Каменная мотыга у нее, например, по 30. Это самый дорогой пока что мой товар, который я могу сбывать. Топоры каменные. Но этот у меня покоцанный по 5 простая сумка. Кстати, можно делать же сумки и также продавать. Они по 7 вообще идут. Простые факела Ну, короче, много чего, ребятки, можно делать и продавать Отлично, у меня есть первый человек С которым у меня отношения на 100% Больше я ее не буду Никакими своими тупыми разговорами доставать Потому что иначе мы с ней все отношения Растеряем Соточка, я смотрю, это у нас максимум Так, а я все-таки не подошел к тому торгашу У которого, возможно, есть нить Сейчас, ребятки, подойдем Что-то Я, видимо, зря время потерял Не должно быть такого Нужно найти последнего торговца который у нас продает льняные а, нити. Я, ребятки, не поленюсь, я потрачу 200 монет, но у меня уже в ближайшее время а, будет лук. А, вот эти самые стрелы мы уже потом а, скрафтим. Так, ну что ж, где у нас этот парень? Где-то он должен быть здесь, в своем доме, я так понимаю. Да, вот это, по-моему, его дом. Так, чуть тут забор весь, все ворота, смотрю, позакрывали, по-моему, да? На ночь. А, нет, вот, ребят, открытая дверь. Так, проникаем на секретный объект. Самого главного казначея этой карты. Он у нас спит, походу, да? Ну, короче, вообще не вовремя, я понял. Ты, братишка, не вовремя. Иди сначала проспись, помойся с утра, побрейся, а потом уже приходи торговать с местными. Ах, дом, милый дом, как тут у тебя уютно. Ну, давайте, ребятки, поспим тогда, да, зимой. Я лучше предпочту поспать, а, нежели шляться по ночам и расходовать просто так энергию. Давайте отдохнем уже. Итак, снова доброе утро. Ой, какое доброе туманное морозное утро. Последний день у нас зимы, я так понимаю. Последний день зимы, и надо нам подумать о том, как бы его а, прожить. Так, не будем мы сейчас разводить костерчик. Давайте просто зайдем вот сюда... И, наверное, возьмем себе мясца и перекусим. Так, вот это жареное мясо, которое мы готовили ранее, я его, наверное, сейчас а, в первую очередь съем, иначе не будет, будет не очень хорошо, если оно у нас просто-напросто пропадет. Давайте вот этим мясом сейчас насытимся. Ой-ой-ой-ой, что-то я, по-моему, лишканул, ну ладненько. Так, и складываем обратно. Так, что у нас еще имеется, что надо нам сгрузить? Так, ну что ж, доброе утро, страна! Выходит человек на прогулочку, чтобы как следует развиться в этом безумном мире. Точнее, в этом спокойном, друзья, относительно умиротворенном мире в игрушечке Medieval а, Dynasty. Давайте, ребята, вот сюда все скинем оставшиеся. Что у нас там осталось? А, бревно, четыре штучки а, бревны я скидаю в другие места. Ветки сюда можно, камни. Перья самое что-то как-то помалу. малу перья копятся, нужно 50 штук, а у меня только 21 штучка сейчас в карманчике. Так, ладненько, точнее не в карманчике, а на складе. Давайте сразу же скинем то, что бревна мы добыли вот сюда, вот на наш складик. Сюда вот их все. Пока что просто я так скидываю, потому что, ну, в сундуках их хранить это такое себе дело. Сундуки же не резиновые, хоть здесь и вмещают на себя 50 килограмм, но смысл туда пихать. Так, ну что, прорастает наш урожай здесь, нет? Может быть его надо полить как-то? Или, может быть, он прорастет у нас весной? Скорее всего, так оно и будет происходить. Скорее всего, вот эта морковка, она прорастет у нас весной, а летом мы ее будем убирать. Вроде бы так было указано, когда мы ее садили. Так, давайте, ребят, посмотрим наши ловушечки, да, сначала. Сначала, ребят, утро начинаем с того, что... Ой-ой-ой, пос... смотрите, как здесь много этих кроликов стрекает, туда-сюда бегать шныряет. Я так понимаю, по-любому должен быть кто-то в ловушке Забираем этого парня. Наигрался он. Так, собираем, конечно же, камушки по дороге Камни, это у нас сейчас основной, так сказать, компонент При крафте каких-то реально нормальных, ценных вещей В данном случае речь идет у нас про кирки Так, и давайте посмотрим ловушка для птиц Где-то здесь была у нас Кто-нибудь попался там или же нет? Давайте глянем Так, я смотрю, что-то, по-моему, у нас там есть Да, друзья, что-то у нас есть Ловушка для птиц у нас Так, собрать, что у нас там интересно будет Давайте посмотрим Та-дам! Три пера и мясо, друзья. А офигеть, какая-то полезная штуковина-то. Три целых пера мы собрали с нее. Это гораздо, гораздо лучше, чем мы ходим и рубим деревья. У меня уже тут целый лесоповал. Смотрите, главное, чтобы эти деревья никуда не пропали. Они мне потом пригодятся для строительства. Как раз таки я узнал, что для нового члена нашей банды нужен совершенно новый домик. Вот мы сейчас и занимаемся, ребятки. Вырубкой леса готовим, как говорится. Материал для постройки нового домика для наших новых жителей. О, еще два пера упало. Неужели? Вот это да. Вот это мне сегодня везет. Так, выкапываем пенек за собой. Так, ты что-то, по-моему, не туда копаешь. Выкапываем пенек, говорю, да, чтобы он тут не стоял. И собираем, конечно же, перья. Так, одно перо. И здесь где-то еще было, вот оно, второе перо тоже. Подбираем его сквозь палочки. Отлично. Ну и сразу же предпочитаю я вот эти все деревья разрубать. Ну что ж, вот такое, ребятки, у нас выживание в Медивол Dynasty. Потихонечку развиваемся, потихонечку переживаем сезон а, за а, сезоном. Да, суровый у нас здесь климат, приходится одеваться, как говорится, по погоде. Приходится всегда, приходится всегда следить за своими вот теми вот параметрами, которые находятся в нижнем углу экрана. Если мы этого делать не будем, то, конечно же, мы помрем и прохождение у нас никакого не получится. Ну а если вы хотите, чтобы больше было гораздо Медивол Династи на моем канале, то давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И братишка Scratch поспособствует и будет чаще выпускать специально для вас видосики по Medieval Dynasty. Ну а также, зрители, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и, конечно же, жбить в колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных событий на моем канале. Играйте только в самые топовые и крутые игры. Всем приятного геймплея!